сначала загрузим. всем привет с вами кросс это мое первое видео с голосом вот снимаю вот с братом будем сейчас играть всем привет ну, всё, сейчас задросить пойдем постараемся снять нормальное видео это наше первое как бы совместное видео mm -hmm. не не первое помню мы с тобой в это в Warface снимали mm -hmm. помнишь клан был наш когда я там тащил какие там -то клан только не было это да. mm, а все хотели топовые места сами создали свой клан и сами оттуда потом ушли потом бросили вообще игру там один дом лаги через стену убиваете. как всегда да не чистая игра все разгрузился там ко мне подключался не да вот у меня загрузка только блин все ты ну, уже играешь? Не знаю, у меня на русском ну да сейчас начинаю меня загрузило у меня так инженер еще будем ли мы с тобой в одной команде вот это вот неизвестно да скорее всего будем ты наверное за меня зайдешь так место базирования сразу создаю отряд если это... что у нас ну баранги он только начал Снова так аккаунт. я создал отряд чарли потом сразу же подключайся у тебя третий ранг? да я первый сейчас нубский полу, <свист> а блин мне что-то не заходит Все так ребят на ранге не обращайте внимания. у нас есть нормальные аккаунты и нормальные высокие звания но <свист> мы там на половине серверов забанены. <свист> как бы нас за нашу игру банят а -а, читеры. так сейчас погоди я звуки чуть поменьше сделаю а то что то слишком громко так все блин что я в шоке показать этот пункт на ну, жди жди давай Стрель... убивай кого стрельба везде еду еду всех карать. не знаю я в батлу сколько дней не играл не знаю задача мы или нет ооо это так я появился отлично Тут танк, и я уже начинаю его бесить. И он меня заметил. Он уже понял, где так, О, я. Так, куда Ой, ты меня в друзьях, я тебе сразу к тебе присоединяюсь. Ты не знаю, что у меня запушил. Вот, Ай, танк. меня танку нет. Я ставлю. ему кидаю патроны, ты умер. Ай, куда мне бежать? Да, я умер. Стой, стой, стой, спрячься. я Чисто в солдаты. Я вышел, знаю, он вышел, он вышел. Он вышел в это здание, зашел где мой труп был За ящиком. Ничего там. Здесь где завалил его? Убил? Я рядом с тобой, да, рядом убил, с тобой. Да, да. Все отлично, там танк надо их добить. Да, блин, я... ой, сейчас у него. Вот я по почувствую себя бомжом. Э. Ой, а все, танк уничтожен. Чего у него тут? О, кто не... прилетел, прилетел. Иди домой. Что ой, я у него? Прикинь, а он... не убил, да живой, живой, на налевой. Живой. Я по правой стороне пошел. Где он? он чисто без хп, я, я он, думаю, я его я убил походу в это здание разрушенное залез можно. я уже стрелять перест... перестал, думал все убил Тексту... ну, типа в текстуру можно завалить, я так бывает прячусь он мог где-нибудь еще уже бушен. не знаю испугался контейнера нету его здесь нет, а вот он все то убил? да, да, да он, вон, там возле контейнера. Я же тебе говорил, он здесь будет. Это текстурах. Давай. Так, да, тут да. тут спрятаться можно. Ну давай здесь. Они еще сюда приедут. Немножко здесь. У меня патрон ли? есть. А это, это у меня базу. А, у, у нас леса забрали и антенну. Может контейнер сбегаем, как бы нам. Шли на... А вершину фалма захватывают. Мы еще проигрываем. А, <свят> <какой -то, свят> Кто понимает? не понимаю так смотри они будут это вон они вон видишь видишь стой стой стой стой на лезь я здесь в кустах хожу его там хожу его обхожу вот он меня убил его да молодец Опусти меня, попусти, побегай. Ой, побегай. Я еще я рядом с тобой. Где? с ним, пишка, почевай. И мы сзади, сзади, сзади пришли, там есть одно дело. Минус один сзади еще один еще один точно там же. Танк подъезжает там приехал вылез из него я вывел сзади сзади аккуратно сзади сзади сзади сзади сзади сзади сзади сзади сзади сзади а меня с спас... базу Говорит, ну, вроде играется. Да, у меня тоже что-то немножко. Может, забил какой-нибудь. Уже... Да, у меня еще столько всего. Да, давай мне антенну. Вот то, что мне надо. Я к тебе присоединяюсь сразу. Давай, давай, давай. Сейчас, погоди. Что там у меня тут? Никакого. Давай, в танк, в танк, давай. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, погоди. Сейчас, сейчас. нежданчик эй, кто его убил, я же его убил Ладно да. Ко мне сейчас чувак Сейчас, слышь, иди отсюда Давай, давай я Тебе иду, они поставили свою сейчас, эту антенну, нет. можно так сказать, наверху вот на самой антенне Только что отображалось Кстати, вот видишь эти перила вот, которые сзади на этой антенне Ну, перила на этой, на платформе такой Они не простреливают сверяки да, я не знаю, каким он. Я пытался быть. стрелять со снайпера. Я вон вон вон. Где, где, где? Помечай. Вижу. А у меня тут даже автомобиль. Еще один, еще один кустар. Еще один куда. Давай, давай. Ну ты помечайся, что я так-то не вижу. Сейчас а -а -а. то, что у меня стой, аккуратно, тут может я сидят где-нибудь в лесу. Вон он, вот, Вот он, вот он, вот он, слева. Где-то там в кустах. Я перестал стрелять, потому что его не вижу. Правее, правее немножко. Вот он слева, слева, слева, вообще его убили колец. Двое двое двое, двое, двое, двое слева, двое, Я его зацепил. Вперед немного проявить. Вот, нет, вот он, он, вот он, Да я не могу на автомат переключиться, он меня не прокачан. Проедьте к нему, проедь к нему его убью. Он, он на камне лезет. Не могу закрыть. Еще, еще один сзади, что он делает. Что ты сделал? Вот он, вот он, вот он вылезет вот грубо. Еще одного убил. Отъезжаем за. Забить поплодит. Щас захватить надо. Нашего убивает, нашего. Вот, вот он, Все. Осторожно, а. Осторожно, братьева. Братьева, Убил? Здесь, да. здесь еще один бегает. Вот, Надо вот он подлечил, вот, вот. Бил, убил, убил. Сейчас подлечу. Прикрывай. Стой. Давай-давай. Так что Ой, я в него попал вообще отсюда. Отлично вообще. Красава. Мертолет. Что, он меня ломает? Может, да. нет. Не знаю, потом, проверю. Вот он, вот он, вот он, за камнем, за камнем, за камнем внизу. Вон он, он, убегает, обходит, обходит. Дот, Сверху стрелять. Назад, отъезжай, так, смотри. Отъезжай, отъезжай. Двое на холме, осторожно. Двое стоят, стреляют. Бежу, я не могу. Да. Пропил, там, вот Один цепь. наверху, один вот здесь, вот, на камнях. Еще один прямо на точку сел, вот он. Убил. Еще один на точку, забегая с той стороны. Прямо, прямо, здесь, прямо. Прямо. А, а, стой, задом, вообще... назад, да. А давай. вот он давай. Вот он, вот он прям, я его сейчас задавлю. Стреляй, стреляй, стреляю. Есть, полностью убийство. Тихо, отъезжай, сколько у нас по 83. Ты же назад. Надо С. А, все, все нормально, С, все нормально. Они наверху, наверху. Стой, наверх, наверное, нам не стоит лезть. Давай из ловой стороны заедем. Заставит бомбу. Бэт. Пах тыч! Сверху стреляют вот вы побежали давай. побежали вот. со вот. стороны б. б со стороны Б их там несколько, их там трое давай со стороны Б пытаюсь к ним Блин, зайти Блин. Человек, думаю, пытаюсь к ним зайти поднялся, но ни одного не вижу Две э -э -э, секунды осталось То ли это щедро блюжит, но ну, я не знаю, меня просто так блюжит, не тоже подлогивает, что ли? Да. Вижу одного около нашего танка, где-то вблизи. Вот он. Я, вроде, либо урон не дошел, я не знаю, что там будет. Я из своих лагерей, вот еду едет пистолет и его убил. И, и меня убили, Т-90. Т-90 едет на, то на это наверху на хлам. Поднимается танк и еще один вылез с него возле синего контакта. Сейчас на самолете попробуй хотя бы... Да, да, да, Я Забрали. .화. Давай. Танк наверху, там он, он там, он там. Да быть, потом меня сервер, потому что это, даже еще из него... Тут такое ну, там пинку ну, вроде был хороший это не знаю то ли у меня что-то идем вместе здесь Бон... сейчас прокину здесь там там стрельбу он не на карте отображал вон вон он дали он побежал все забей там мне магазин 20 патронов всего лишь Там в сторону Б пробежал один вниз по склону Демчанки по дороге. Давай здесь держните. Ага, вон нашего убили в куда? Вот он, вот он слева, слева Влад. Молодец. еще один? Рялько, блин, что ты я? Лагает, я не знаю, сейчас бы забрал, конечно, с базуком. Лаги есть, играю. Все равно играют. Не знаю, что-то мне не то. Потом -то посмотрю. Нет. Да. Никакого не вижу. Танк едет, танк едет, вот, осторожнее, давай не затыдем Он заедет и... Прям с ним попробуем Кто-то стреляет, откуда? Ага, один здесь есть, на точке нашей Убил его Ух, палят Танк, танк, на это, в лесу, в лесу, у меня 9 хп. Блин, я думал выстрелил, но я его не увидел. И убили. Нет, ребят. Неудача? Неудача? Чего-то так умер, Давай тут даже. Не О, танк передам, умерли, машина. Шипер, взорвать. Давай, Давай, надо его уничтожить снизить, лу в танке. Я вот не Есть танк попал, машина выведенная из строя. Он вылез из него. Меня кто стреляет, я не понимаю. Четыре хп Сейчас спрячься. Останавливаемся. Любому за мной слезит. Не знаю, давай тебя. Я сказал, для тебя? Ну я танк у него а еще один танк ездит в лесу. То есть один сюда куда-то вниз побежал, но его убили. Ну, пошли, и этот танк что там. Давай что-то там... О, вертолет откуда? Блин, не попадал. Да, ну, ну как мясник, я в него попасть не смогу. Нет, Блин, блять, почти. почти попал. Где этот танк? Кстати, меня удивляют такие вот люди, вот, вроде там, допустим, русского мясника, как он вот там по машинам. вон вон, на вершине передо мной. Где-где-где-где? Ага, понял. так давай спустимся что нам мешает нам надо все равно точку забрать вон он на вершине блин не успел выделить пошли пошли только смотри аккуратно вот он передам у нас блин если бы ты был медиком. медик я... мститель мститель еще один здесь блин я его не заметил кустар кустах сидел но он, он там слезнет рефт... их там трое я короче медик на минус один Давай, давай, двое еще. Наверх, давай. Да, давай навершить фолма. меня против танкового ничего не. А, у меня даже резкий. Я могу убил одного, еще один по этим балю под а, это. Почти убил, его, почти убил. И никто из наших вот даже не задрить не смог. Что, ты ну, давай, спасибо. Ты, ты на видном месте купил. стоишь. 79 хп он происходит. будет с той стороны где нас убили ближе а, увидел ли я, вижу, вижу, вижу. я вот не видел боковым зрением а и стрелял два я его они там вдвоем убых а что там... трое трое трое Забрать, куда, я успел ему забрать, когда я к тебе На антенну, давай вместе. Сразу надо, если там... И я по-любому возьму. Что ним, давай ко мне, ты у меня. Ладно, король, через заказ был. Видите, кто ты хочешь? Я нигде, в ботлу играю. Прямо в танк. раз в, в танк. каким образом у меня вылетел это, в общем, у нас, там как обычно, эта проблема, что когда игру сворачиваешь, тогда вылет. Но я думаю, что уже, не знаю, заходить на стоит, потому что там уже игра ближе к концу. убили Блин, да а там сейчас рядом победа там танк был вроде что ну, я подключаюсь к тебе назад Пинку у этого сервера хороший значит это на нем что-то у нас настройки сейчас посмотрю я еще его очереди вместо очереди одну я первый в очереди один А танк передал нас. Давай. Так, ну, в общем, места все нету и нету. Поменяем потом. Не так повезло, в меня танк мог попасть. Либо я настолько лагал, что он мне попасть не мог. О, я же через... шагал быстро. где-то здесь враг Где-то здесь враг вот. Где-то он. Где он здесь Сколько там осталось очков? Стингер открыл А да, мы проиграем, 20 65 А ну понятно Ты как бы играешь в общем, вот и оттуда И найдем нормальный сервер. Падает тоже 80. Да быстрее, что мы захватим. Дай ему поможет, чувак. А, передал мой враг. Я его убил каким-то уровнем. Еще один враг. Хорошо, <свят> что ты его убил. <свят> да, я лагал, я его убил. Mm -hmm. Ну все. Все, дай играл. Посмотрим на мой ранг такая вот у нас игра была. Не знаю, по-моему мы с тобой играли нормально, но вот что у меня... что вот у меня вылетело. Выходи Все. оттуда! Сейчас, подожди. Вот. вот я повысил рамку. Базуку открыл. Да, я тоже стингер Да, mm. тоже. Я его открыл, открыл еще мат. дня два назад. Ну, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если хотите дальше посмотреть продолжение. Хм, продолжение у нас будет, конечно, ну, конечно. Видео, если будет, будет с просмотра, если будут смотреть наш канал, то я буду снимать побольше видео. Ну, если, конечно, без лаков.